Здравствуйте! Хорошо известно, что ни один человек по большому счету не хочет быть толстым, полным. Люди хотят быть стройными, подтянутыми, но хочется это сделать как-то так, чтобы это обошлось без диет. Человеку тяжело отказаться от привычной еды, от привычного режима и вдруг взять что-то, поменять, да, поначалу это довольно-таки сложно. И возникает вопрос, а вот можно как-то снять весь тела, чтобы это было без диет? Я вам хочу рассказать о секретном видео, как снять вес тела без диет. Наверняка вы уже каким-то образом знакомы с моей системой снижения веса тела. Так вот эта система включает и систему питания, и систему воздействий чтобы вес сходил. Система питания дает 50, а то и меньше, может 30% снижения веса тела, а все остальное дает уже система внушений воздействий. Так вот, существуют формулы, которые нужно прослушивать, и человек начинает худеть сам по себе, он начинает по-другому относиться к себе, оценивать себя по-другому более значительно, повышается обмен веществ, не меняются вкусы и, знаете, вес начинает сходить килограммами в месяц. Это возможно, это абсолютно реально. И мной проверено на практике в течение долгих лет работы еще в советское время, когда диету создать полноценную для снятия веса тела, даже не то же диету, я о системе все же питания о своей говорю, полноценное создать было невозможно и можно было снимать без диет за счет специальных словесных. С помощью формул можно сделать так, чтобы уменьшился аппетит, чтобы человек чувствовал сытость от меньшего количества еды, чтобы жир горел быстрее. С помощью формул можно направить энергетический обмен таким образом у человека, чтобы организм брал внутренний жир. Это все возможно, это все реально. Если вы хотите получить секретное видео, как снять весь тело без диет, оставьте ваши контактные данные